Так, друзья, рульку я поставила вариться. Ждем, пока закипит вода. И дальше я буду добавлять специю, соль, лавровый листик. И она должна будет кипеть минут 40. Так, вариться, нормально. Овощи тоже уже на салат я поставила на салат оливье и шубу. Пусть все пока так варится. Да, вот уже у нас все тут кипит, рулька. Такие хорошие чайные ложечки штуки 4. Так, теперь лавровый листик у нас он поломанный. Таких хороших два больших лавровых листика. Если такие поломанные, как у меня штуки 4. Вот достаточно. Так, посоли. Лавровые листики кинули и примерно примерно раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 10 штучек горошин макинули перца можно даже больше на этом этапе пусть она дальше варится на полчаса еще ну что ж друзья рулька сварилась теперь она должна полностью остыть доставать я ее не буду из этого отвара пусть она в этом всем так и остывает и после того как полностью остынет я продолжу не заниматься Итак, дорогие друзья, сейчас будем готовить рульку. Она уже полностью остыла. Я ее достаю. И теперь что я делаю? Я буду делать надрезы такие вот вдоль и поперек. А потом буду мариновать. И через вот эти вот прорезы. И через эти прорезы получается маринад будет доходить до самого мяса. Конечно, косточка огромная. Так вот, на искосок. Квадратиками, ромбиками, как удобно. И с обратной стороны. Смотрите, мяско есть. Весь жир выварился и наискосок. Так, какой может быть маринад для рульки? Ваши любимые специи. Соевый соус с медом. Будет классная, вкусная и сладковатая рулька. Но мы купили, сейчас я вам покажу, уже готовый маринад. Вот такой вот классический пряный маринад для мяса. Вот. С этой стороны выглядит он так. Тут, кстати, написано, как готовится. Это в основном для гриля. Вот что можно кусочки мяса сразу сюда в этот пакет, в этот пакетик засовываться и будет мясо мариноваться час, а после можно уже ее нагреть. Но наша рулечка сюда не поместится, поэтому мы будем сразу в рукав. Мы будем рульку делать с капустой, с яблоками, с картошкой в рукаве. Перед этим мы отдельно в рукав отдельно в рукав засунем рульку с этим маринадом оно часик простоится а капусту, яблоки и картошку я подготовлю отдельно и как пройдет час я добавлю уже все вместе в один рукав и оно все вместе рулька, картошка, яблоко капуста будут готовиться в рукаве Смотрите, рукав я беру очень длинный. Отрезаю длиннючий рукав где-то метр. И с одной стороны, с одной стороны сейчас я завяжу. Сейчас в эту дырочку мы засунем нашу мускулу. И выливаем маринад. маринад здесь и теперь делаем такие движения. Все, помяли, приготовили и оставляем в таком виде где-то на час. Пусть оно маринуется, а я подготовлю пока капусточку, яблочки, капусточку. Все, оставляю. Вот этот пакет из маринада я не выкидываю. Я буду готовить биточки, и я биточки отбитые замариную тоже здесь. Закидаю сюда мяском, уже добавлю еще соевого соуса, и будет биточки свиные мариноваться в этом всем тоже. Друзья, пока рулька маринуется, мы подготовим яблоко, картошку и капусту. Есть свежая капуста, такая вот столько мы возьмем примерно. и уже магазинную квашеную капусту. Сейчас я пошинкую эту капусточку. Так, смотрите, получилось только свежей капусты. Я беру еще ее так... Приминаю. Так, теперь вруквашеную капусту и высыпаю всю вместе с соком вот так вот хорошенечко теперь перемешаю. Сейчас, сейчас я ее всю полностью хорошенько перемешаю и оставлю на полчаса чтобы она там обменялась так сказать организмами тоже полюбилась подружилась можно это сделать руками тоже Да, как капуста у нас много свежей, я еще чуть-чуть добавлю соли, совсем чуть-чуть добавлю классический соевый соус, лимончика повыжимаю. буквально несколько долек много не надо все и опять это все перемешиваю перемешиваю и отставляю на полчаса. Мы почистили несколько картошин, порезала на вот такие вот дольки. И сейчас я сливаю воду и буду картошку подготавливать также для нашего блюда. Так, все. Теперь смотрите, что я делаю. У меня есть чудесная приправа для картошки. Вот такая. Я ее. Подсаливаю. Также есть еще такая вот неострая картошки, тоже щедро насыпаю. И теперь это все перемешиваю. Добавляю еще подсолнечное масло столовую ложку уже этот перемешаю. Для цвета можно добавить паприку. Сушеную. Но это уже пожелание. Вот. Теперь я почищу яблочко. Можно взять одно большое, либо несколько маленьких, как кто любит. Желательно, чтобы это был сорт. Кисло-сладкий, не сильно кислый. Ну что, та... кислота есть в плашеной капусте. Такая вот яблочная гирлянда получается. Можно на елочку повесить. Стрис. Смотри, я как гирлянда Держим. Перселину я вырезаю яблоко. Теперь можем порезать поменьше. Можно оставить такими дольками, можно еще так и картошки туда. Так, сейчас мы на финишном этапе накрываю пока крышечкой. И будем уже доставать рукав с рулькой, где маринуется она. И все туда в один рукав запихивать. Итак, друзья, вот наша рулька, вот наша рулька. И сейчас мы будем поочередно все засовывать. Поехали яблоки картошка. Яблоки, картошка. подправляем Поздравляем. Посмотрите, вот, уже картошка там есть в Теперь капусту. Поправляем туда. Опять картошку. Прям всю вместе с ложкой. Опять капуста. Вот такую маленькую руку. Что богато капусты, Тоже вместе с соком отправляем. такая конфет еще у нас получается колбаска такая хорошая и завязываем этот конец все завязали пусть еще так оно все вместе полезли и когда Отправим в духовку, тоже разогретую, где-то минут на 35-40. Нужно проколоть маленькие дырочки аккуратно зубочисткой. Не ножницами, потому что это будут огромные дырки. Сделайте маленькой зубочисткой дырочки везде. Прошло минут 40. Огромная колбаса уже там надулась. И надо проверить. Смотрите, какая длинная сосиска. Так, там уже видна капусточка. Приобретает цвет другой. Угу. Еще непонятно, что там происходит. Короче, минут еще. Вот, видно, с дырочек выходит пар. Так, минут 10-15 и можно будет выключать. Мы уже выключили. Сейчас разрежем. скрыли. вот красота такая там получилась. Пусть оно еще так постоит в горячей духовке. И уже увидите это все в блюде. Разом. Такая красивая рулька.